Балди, ты в комнате? Сынок, ты спишь что ли? Да, папа, я тут пытаюсь поспать. Прости, сынок, что я тебя разбудил. Директор интересовался, как у тебя дела. У меня все нормально. Ну и что вы там решили с сиреноголовым? будете его ловить? Меня просили не рассказывать об этом деле. Да и зачем тебе думать об этих ужасных монстрах? Ты лучше поспи и посмотри хороший сон, потом почитай книжку, какие-нибудь сказочки, например, а мы тем временем закончим с нашим делом и тогда сможем отправиться домой. Хотя бы ответь мне на один вопрос, если Сиреноголовый кажется безобидным, ты хотел бы, чтобы его оставили в покое? Наверное, да. Мне вообще не нравится вся эта затея с приездом в заброшенную школу. Я так жалею, что взял тебя сюда, и ты стал невольным свидетелем таких ужасных приключений. Надеюсь, скоро все это закончится, и мы вернемся домой. Отдыхай. Кто это шумит? Он уже тут нужно предупредить его об опасности. Фотокарточка валяется. Да это же сиреноголовый с фонари головым. На обратной стороне написано. На память. Привет, гигантер! Ты меня не тронешь? Помнишь меня? Я твой друг. Не нужно шуметь, это опасно для тебя. Ты вообще меня понимаешь? Я пришел предупредить, не возвращайся в свое логово, там скоро установят ловушку и тебя поймают. Ты лучше сюда не ходи, ты туда ходи, а то ученый в голову попадет из своей пушки. Совсем больно будет. Ну что же ты непонятливый такой, гигантер? Уходи по добру, по здорову. Брысь отсюда. может ты не уходишь, потому что твой друг в плену? Вот, посмотри сюда. На этой картинке ты и твой друг, фонареголовый. Моя. Моя. Похоже это действительно твоя подруга, раз ты так расчувствовался. Моя. Дай сюда фотокарточку, я тебе расскажу кое-что. Вот это фонарь головые, видишь? Моя. Она сейчас находится в этой школе, в спортзале. Ее связали и держат как заложника. Чтобы поймать тебя. Послушай, я хочу помочь тебе. Давай спасем ее из плена, и вы уйдете из этого леса подальше отсюда. Давай. Так ты все-таки умеешь подбирать нужные слова, когда захочешь. Значит, сделаем так, гигантер. Я сейчас пойду в школу. Ты остаешься тут, и начинаешь шуметь как можно громче чтобы привлечь внимание ученых, директора и его помощников. Постарайся сделать так, чтобы они вышли из школы, а я тем временем проберусь в спортзал и перережу веревки, которыми связана фонарь-головая, а затем вы сбежите отсюда в более безопасное место. Давай. Вот и хорошо, договорились. И будь осторожен, у ученого человека в белом халате есть прибор, который может причинить тебе вред. Белый человек убивает. Тогда я пошел, а ты начинаешь уметь. Только когда я буду уже в школе. Вон в том окне. Я подам тебе знак, понял? Понял. Ну, гигантер, давай. Слышите? Сиреноголовый пришел. Идите и поймайте его. Но мне сложно в него попасть. Он достаточно быстрый. И успевает увернуться каждый раз. Он не глупый. Близко не подходит. Знает, что у меня опасное для него оружие. Постоянно убегает. Как только я начинаю в него стрелять. Попытка не пытка. Идите и стрельните еще разок. Вдруг попадете на этот раз. В лампу голового попали ведь? Фонариголовый попался, потому что они тогда не ожидали опасности. Дайте прибор мне, я сам пойду и выстрелю, и за что я вам только плачу. Если неправильно переключить прибор, вы можете убить сиреноголового. А он вам нужен живым. Черт, ну сделайте же что-нибудь! Я уже делаю. Мы ведь договорились, что я сделаю ловушку и установлю в его логове. Вот тогда он точно попадется. И не придется за ним бегать! Что же никто не выходит? Странно... Шуми давай! Стой! Нет! Гигантер, не подходи слишком близко! Тебя могут достать из прибора! слышите, он уже у самой школы, немедленно идите и выстрелите в него, он сам пришел к нам в руки, нельзя упускать такую возможность, видно совсем соскучился по своему другу, идем. А нам что делать, сэр директор, а вы оставайтесь тут, мы вас позовем, когда все будет кончено, поможете погрузить сиреноголового и лампоголового на грузовик. Да считайте приличная денежная премия вам обеспечена. Слышите, как он зовет нас? Не будем же заставлять себя ждать. Следующая завершающая серия выйдет в сборнике. Пиши в комментариях, как ты думаешь, чем закончится эта история. А также не забудь подписаться и поставить лайк. Не ленись.